В организме это не предусмотрено, да? а потому что я там захотел, пойду я, побегаю, да? такой говорит, что, насилие? Не, не хочу. Ты даже отучить-то не успел, ты уже устарел. Вчера первый раз пошел в зал после долгого перерыва, тренировался дома, ну, все равно с железом, но немножко не то. Вчера пошел в зал, два с половиной часа там, тренировался с тренером и заметил, что э, я только к восьми утра пошел, то есть это прям утренняя такая тренировка была, и заметил, что в течение всего дня э, было, был такой прилив сил, то есть даже несмотря, что я там поспал 4 часа, 5 часов, вот, э, после тренировки я вот до вечера, до 12 у меня прям такой бодряк был. Хотя, ну, тренировался достаточно тяжело Вот, и хотел вот спросить Действительно, настолько сильно влияет а, Вот эта вот утренняя тренировка На психологическое состояние на, на последующие дни, грубо говоря Ну, я не буду заходить в ту область Где касается физи физиологии Я думаю, там и без меня эксперта хватает А вот что касается именно психологического состояния После тренировки есть такое понимание, что мышцы ⁇ это зеркало нашего мышления. Также и мышление ⁇ это зеркало наших мышц. Это как бы два зеркала друг друга отражающих. И если на тренировке вы растя... ну, потяну... потянули мышцы, в смысле не... не травмировали их, а там подрастянули, да? привели их в тонус нужный, то помимо того, что они взбодрились, вы сняли ряд эмоциональных зажимов, которые, например, я mm -hmm. делаю вот так, Большинство людей пугается. А как мы пугаемся? Мы что-то зажимаем внутри. То есть, каждая наша эмоция сильная, если мы ее не прожили, она фиксируется мышечным блоком ну, на нашем мышечном каркасе. Если вы позанимались, достойно размяли мышцы, да, то есть не просто кровь пошла, а в эти блоки растянули, где-то вообще отпустился. И тем самым у вас мышление освободилось, то есть эта эмоция она ушла, она не влияет на ваше восприятие. Хотите ли вы то или не хотите, мы все подвержены нашим внутренним эмоциональным состояниям. И мы мир воспринимаем через призму этих внутренних состояний. Если вы призму почистили, то есть побыли окно, да, то у вас и пейзаж красивый. Получается, что вы начинаете окружение воспринимать спокойней, целостней, ну, как бы более яркими красками. И в этом месте психика начинает реагировать, как сказать, своей уравновешенностью, я бы сказал. Поэтому вот полезно заниматься нагрузками, снимать эмоциональные блоки, находящиеся в наших мышцах. Но опять же, я немножко заметил другую. То есть, когда тренируешься без какой-либо цели, то есть это как-то немножко сложнее получается, если можно так сказать. То есть, грубо говоря, я вот сейчас я задал цель, да, то есть я понимаю, к чему я хочу прийти. Там, срок там, от 3 месяцев до 4 лет, да, то есть, и вот примерно расписал каждый этап свою, ну, плюс-минус, да, но тем не менее. То есть я озвучил это тренеру. И мы сейчас составляем определенную программу. То есть я понимаю, к чему двигаться. А когда я пытался просто тренироваться как бы для здоровья, то есть это безусловно это важно, тренироваться для здоровья, но ты не понимаешь, что значит тренироваться для здоровья. Потому что ты не знаешь, какое здоровье. Ну, да, не нету цели, то есть, грубо говоря, ты не понимаешь, где ты сейчас и к чему ты хочешь прийти. Здоровье, Витович, очень сложное, описуемое, да, измеримое. Но грубо говоря, температура 36,6, температура 36, это не единственный показатель твоего здоровья, да. а, В этом месте образ здорового, он такой размытый. А, а вот если ты, допустим, хочешь там, чтобы там парни уважали, девушкам нравится, да, самому себе там нравится, как будто бы ты такой, ну, восхищаешься своим телом. Наверное, известна да, позиция «бей-беги». То есть в нашем организме в зависимости от ситуации выделяются определенные химические вещества в нашу кровь, которые определяют наш мышечный тонус в том числе. Либо мы становимся активными, да, либо пассивными, либо замираем. Если у тебя есть цель, то психика почти под эту цель начинает составлять биохимические ну, вещества, в твою кровь выкидывается. Не выкидывается, а вкидывается. И получается, что ты на, во время занятий чувствуешь себя как бы э, ну целей это такой вопрос, конечно, в кавычках. Ну получается, что и психика, и мышцы они в одно на, в направлены. А если тебе, ты как бы а через не хочу, через могу, ну типа надо, да? Ну скажем так, ты где-нибудь видел, чтобы зверь охотился на другого зверя не потому, что кушать хочет, а потому, что надо. Ну, то, то есть, в, ну, в организме это не предусмотрено, да, а потому что я там захотел, пойду я, побегаю, да, то есть, ну да, звери бегают, потому что нравится, потому что там разме, размяться хотел, то есть, есть какая-то цель, понимаешь, если цель возникает, ну, то есть, называется осознанная потребность, мотив, да, у тебя в голове, образ, или тому так, -то, хочу дать сдачу, даже научиться давать, или чтобы меня там не обижали, хочу стать чемпионом, по, по, по какому-то виду спорта Есть цель, она начинается ну, как бы Вместе с мотивом Менять биохимию во время тренировок И тогда занятие проходит ну, Лучше Вот и все, и у тебя выделяются а, Некоторые вещи, ну, связанные с удовольствием да, в, в, в мозгу А если нет, ну ты фактически начинаешь себя насиловать Мозг такой говорит, что? Насилие? Не, не хочу И тормозящие вещества тебе в мозг И ты только вещь через не могу Начинаешь себя бороть, кровь загустевает, привет, 2 не... метра ниже горизонта, обезвоживание, и завернуть ласты. Отличная идея. А если, ну вот, это я понял, если отсюда перейти немножко к детям, то есть, вот я тренируюсь, то есть, говорят, тренируйся сам, дети на тебя будут смотреть и тоже тренироваться. Ну, вот сын, например, выбрал тренировки, он год отходил. Сейчас я ему говорю, давай с 1 августа начинай снова ходить. Он говорит, я не хочу снова ходить. То есть, ну, там, с 1 сентября, как школа начнется, я пойду. То есть, у него вот этой вот потребности, у него, получается, не возникает. А ну, заставлять, ну, как смотри, бы... Смотри, ребенок реагирует на... В разном возрасте на тебя по-разному. До какого-то момента, допустим, до... Там, 6 лет, да, то есть для него главными взрослыми является родители. Ну там, частично бабушка с дедушкой, да? В 6 лет, в 7, это педагог, он тебя начинает немного обесценивать. А, в 14 лет он говорит, так, это, тут у меня вон, там есть кореш во дворе, вот он правильный пацан, да, там, или там правильный человек. Ну, он начинает тебя отдалять. Это естественный процесс, называется перерезание эмоциональной пуповины, то есть он пытается отделиться от тебя. Тут уже где похож? То есть ну, надо понимать, в каком возрасте. Двенадцать. Ну вот он как бы говорит, слышь, пап, я тут уже сам. Да. Ну смотри, как формируется вообще я. Я как раз не рассказывал, это можно рассказать, как формируется ну, вот этот я в человеке. Вот сначала же он говорит мы, ну точнее мама говорит мы, мы, мы. То есть у нее сначала там животик это мы, да. Она приходит ко мне с проблемным ребенком Говорит, а мы тут писаемся А мы тут уроки не делаем А мы тут женились Привет, и вы тоже Ну, то есть, представляешь, мамаш какая заморочка Мы, мы, мы, мы То есть, целью жизни становится, вот ну, ребенок Это просто ужас для ребенка, в смысле И Ребенок, вот, мы Потом мама говорит Ну, уже рядом с ней Мы, то есть, мы там, я и папа он такой, опа, почему я не включен? Он вдруг обнаруживает, что мы, есть мы, где его нет. А потом он говорит, они дети. То есть получается опять, есть они, куда он э, включен. Но это не мама. То есть, понимаешь? То есть у него, у него начинает в голове, как так-то получается, что за, за история. И вот это -то разделение мы, куда он не включен. Они, где не мы. Понимаешь? они это не мы. Ну, куда он включен, получается, что он такой, получается, что мы это не я. И вот этот вот, то есть через эту дифференциацию, через эту вот сепарацию, через это разделение, за слова там умные, да, он начинает отделяться от этого, и появляется я. Появляется персона. То есть, то есть для него появляется я не как самоидентификация, а как я, тире, ну там равно, не вы. То есть для него я а не осознание себя, а осознание, что он не вы. Понимаешь, вот, ну, от, отделение. И в этом месте как раз вот этот процесс, который, ты говоришь, что ребенок а, в определенном возрасте пытается не делать, как ты, потому что, говорит, а у меня тут есть свой план. Ну, он вроде сам выбрал эту тренировку, то есть, и... Это была его потребность, ну это год назад, конечно. Ну. Но это была его потребность. Ну, была потребность его, теперь нет потребности. Но ну, смотри, ты поел, муж еще есть. Ну когда-то, да, но ну, ну он когда-то пойдет на тренировку, может быть, на другую. Ты же не ешь одно и то же блюдо, правильно? Ты же тоже пытаешься иметь какое-то разнообразие. Мне просто интересно развить какой-то вид силы воли, когда он... Uh, какие-то вещи, то есть ему нравится, они ему понравились, uh, как в какой-то момент это надоедает. Да. А воли этого что такое? Он так ну, говорит, ну, грубо говоря, же говорит... ему же нравилось. Ну, нравилось. нравилось. Так. Он пошел на тренировки, походил. Так. Ему продолжает нравится но он говорит, я не хочу. Есть, причем ему там ну, действительно нравится. Подожди, допустим, смотри. Сказать, ну, не хочешь? смотри, я допустим там спрашиваю, Петь, а пойдем на тренировку, он говорит, не, пап, я не пойду на тренировку, и ты такой, О, а, и что? а я предлагаю что-то сделать, Петь, а ты вот не пойдешь на тренировку, потому что, для того, чтобы что? Он объясняет это тем, что у меня каникулы, я отдыхаю. И, ну, нормальное объяснение же, да? Ну, нормальная, но три месяца отдыхать, это в потолок плевать. И я не против. Пусть плюет. Но он же постоянно кушает и становится чуть больше. какая штука. <свяк> а, в этом мире есть люди, которые придумывают что-то гениальное, понимаешь? Есть люди, которые делают что-нибудь гениальное. И есть люди, которым говорят, что делать. Влавливаешь? Если ты думаешь, что человек, который лежит на диване, плет в потолок, ничего не делает, это глубочайшее заблуждение. Он мечтает. Ну, он в игры играет. Ну, может быть, нет. Ну, в игры играет, ты знаешь, что стратегия определенная, тоже навыки развивает, понимаешь? Миры строит. Миры? Ну, ну, ну, ты представляешь, как развивается его пространственное мышление, чтобы эти миры построить. С определенными характеристиками, следуя каким-то правилам. Понимаешь? Как тебе сказать? То есть ты сейчас что я слышу? А, ну ты не единственный, кто ты говоришь. Я тоже, кстати, был в этой ловушке. Ты пытаешься со своими жизненными опытами, которые устарели, подойти к его необходимости знаний. Ты не знаешь, чему его учить. Реально, не знаешь. Понимаешь? То есть, как, какие навыки ему пригодятся, пригодятся там через 10 лет в понятия не имеем. Я знаю то, точно, что ему пригодится здоровье. И я смотрю на спорт с точки зрения вот здоровья. Но Давай, у смотри. Есть, у него есть одна как, штука, он не хочет участвовать в соревнованиях. Я ему сказал, что не хочешь, не участвуй, но тогда теряется смысл. Почему? Э -э именно неправильно. Ну, нет смысл это все равно остается он туда пошел чтобы научиться постоять за себя ну да я устал выигрывать соревнования да и вдруг и понял что мне неинтересно выигрывать соревнования понимаешь ну потому что у меня внутри какие-то внутренние там переживания связаны там что ну я если начинаю включаться по полной то я людей калечу ну нафига ну то есть заказать сейчас ну, им что я могу но ну, я знаю что я могу то есть, почему я должен здесь ориентироваться на чьи-то травмы, что я эксперт? Ну, это как-то эгоистично, да? Ну, я просто занимался, да и все. Это раз. Теперь смотри, про спортзал. А, я тебе могу сказать два исследования. Они связаны с возрастными установками, а другие, а, не знаю вообще, как они работают. Толком этот процесс не изучен. Но люди, которые лежали или сидели и воображали, что они делают упражнения со штангой, да? Просто представляли, даже ничего не делали. Ты знаешь, так же росла мышечная масса и крепле мышцы. Без вообще прикасания к железу. Я это слышал, да. Вот. Да, это первый. говорил, твоя тренировка начинается с вечера, когда ты составляешь программу, и ты уже практически потренировался. Стало ну да. Не-не, только... не, не не ну но они визу... визуализировали да. процесс, да, этого. То есть они, да, да, и да. поперли. Теперь. Был эксперимент, когда 75-летних людей собрали, мужчин и женщин, и поместили их в специальное пространство, где был там черно-белый телевизор, журнал 20-летней давности, ну то есть как бы минус 20 лет. Ты представляешь, они про, про болячки начали забывать, реально забывать. И их фотографировали до и после, и люди отметили, что на, после участия, что они стали выглядеть на на три, на 5, на семь лет моложе, представляешь? То есть у них болячки отошли, а, а им, короче, перестали помогать, понимаешь? Вот эта вот ну, медвежья услуга, Ухаживать за ними, говорит, «Ну, ты, ты здоровый?» То есть их представление о себе намного значит больше, чем вообще, ну, то есть, ну, как… или окружение от них, то есть называется «выученная беспомощность», понимаешь? То есть, Я тебе пытаюсь две вещи совместить что если человек внутри себя развивает, если у него свое представление о себе самодостаточное, понимаешь, и при этом он там чувствует свою мышцы, внутри сам чувствует, то ему спортзал как таковой мимо шел, понимаешь, он, ну, время только третий. Видишь, какая концепция есть? И это исследования проходили. Понятно, что, ну, если ты не нацелен на олимпийские если ты нацелен на олимпийский, то, конечно, нужно идти в спортзал, все остальное делать, потому что Время на это много уделять, понимаешь? А если ты не нацелен на олимпийские там места, да, просто для внутреннего состояния, то, знаешь, оказалось, нет, не нужен Ну, и я, я так тому, ты -то говоришь, что три месяца – это много отдыхать А ты с чем сравнил? Ну, много по сравнению с чем? А что не с 10-ю годами там, не с треми не с тремя минутами? А ты предполагаешь, что он оставшуюся жизнь может отдыхать и придумывать что-то, тестировать игры, понимаешь? Еще что-то стоит помойку денег больше, чем многие зарабатывают там грузя бочки, понимаешь? То есть. Люди, которые сейчас натренировали руки управления, ну, то есть они там играли в игры, да, и сейчас управляют глубоководным манипулятором, не менее никакого образования, стоят дороже на рынке, чем человек там с MBA. И что? Вот, ну, то есть я не к тому, что давайте все бросим MBA и пойдем играть в игры. Нет, я не, про, не, не за это. Но я пытаюсь обозначить, что есть спектр. Альтернатив, его больше, чем MBA, понимаешь? Больше, чем, а ты вот будешь электриком, а ты будешь сварщиком, да, ты там будешь президентом. А теперь смотри, вот, жизнеспособность, профессий. Буквально два года назад все кричали, что директолог это профессия будущего. Освою профессию будущего. А что сейчас делать? Ты видел, что делают? Google, Яндекс. Они ставят роботов. И директолог ну, не нужен, понимаешь? Ну, как бы вообще, в принципе, не. там, может быть, какая-то часть, конечно, людей в виде директологов будет нужна, но это не массовая профессия становится, понимаешь? То есть, ты даже отучиться не успел, ты уже устарел. Это я, ты хочешь, ты, то есть, отнестись к ребенку со, со пониманием мира, который уже завершился. Все. Мы на границе миров. Ты не можешь прийти и сказать, сына, короче, вот так вот надо жить. Вот что сейчас реально можно научить? Ну, про здоровье соглашусь. Это ну, понимать свои потребности, ну, чтобы не, не, не воплощать чужие. Да? Уметь себя организовать. Ну, что значит уметь себя организовать, понимаешь? Это не, не изнасиловать, вот там, сила воли вопрос. Да, а умеешь ли ты понимать, в какое время ты эффективен, с какими занятиями, например. Да? Можешь ли ты переключаться с одной деятельности на другую? Насколько ты уверен в себе, насколько ты владеешь языком. Ну, это вот эти мягкие навыки, да, soft skills, так называемые. Вот это вот круто. А все профессиональные навыки, блин, мне кажется, что мы попали, уже не попали, уже находится в этой ситуации, что придется переучиваться постоянно. Ты зайди в какой-нибудь, освоил какой-нибудь интерфейс, через полгода заходишь туда настроить. Там интерфейс поменялся. То есть я трачу время, чтобы. Делать то, что я уже якобы знал, понимаешь, там кнопочки поменялись, цвета поменялись, ну, то есть все, интерфейс другой у приложения. То есть получается, что он, играя в игры, понимаешь, адаптирует мозг к, к этому. А мы не знаем, как он будет дальше взаимодействовать. Уже многие говорят, да, окей, Google, Алиса, а, с Бертом, я не помню, как кто тоже там свою придумал станцию, да. То есть мы а, общаемся с голосовыми помощниками. Как будет выглядеть мир? То есть, вы помнишь этот железный человек, кто-то у него там был? Насколько это меняет вообще психику? Тоже, кстати, неизвестно. Возвращаясь э -э к ребенку, да, что он вот, не хочет тренироваться, играет. Надо понимать, я, я отдыхаю. А сколько тебе еще нужно на отдых? Как ты планируешь? Что планируешь? Ну, тебе, ты говоришь, ну, 1 сентября будет, и пойду, да? Вроде бы уже не настало 1 сентября, чтобы сказать, что братила, а похоже, ты мне лапшу на уши навешал. Ну, как сказать, получается, что ты сейчас не доверяешь его способу организовывать свои дела. Ну, может, быть, и правильно, может, и не умеет. Но если не научится ошибаться, он никогда не научится делать. То есть ему надо научиться, а научиться это ошибки. Ну, проба ошибки, пробные ошибки. Пускай учится. Ты ему главное давай обратную связь, Дружищем, Окей, 1 сентября, так 1 сентября. Наступает 1 сентября, ты говоришь, дружище, а ты же говоришь, что ты пойдешь в спортзал. Ты мне на уши ну, наложил лапшили, сам себя не понял. То есть твоя задача, додавать давать ему обратную связь, чтобы он понимал себя. Вот это вот вообще огонь. Живите счастливо и в мире со своими детьми.